Чем только у нас не ремонтируют пластик автомобильных бамперов. Филин-полимер, лапша из подкрылок, крылок, сетка воздушных фильтров и даже элементами строительных конструкций. А как у них, в колыбели Audi, БМВ и Мерседеса. В сердце Западной Европы. Я его клеил, немножко там в сетку впаивали, да, такие грехи есть за мной тоже. Нам расскажет Евгений, ведущий блога «Кузовной ремонт в Германии». А также откроет секрет, что почем. Именно этот ремонт, он стоит где-то 600-700 евро. Примерно вот так вот. То есть, ремонт бампера и полностью покраска. Да. Если бампер в нормальном состоянии, то, как уже говорили, можно его немножечко локально покрасить. И, в принципе, тоже экономится много времени, денег и нервов. Да. Ссылку на очень подробный ролик. болтик на 8, подголовочку на 10. Потом с этой стороны у нас вот такая скоба. Я, конечно же, оставлю в описании. Но... Перед просмотром акцентирую ваше внимание на подход к ремонту Евгения. Незначительное отклонение от технологии сварки пластика филен-полимер, несмотря на отсутствие практического опыта. Говорю, Я не профессионал в ремонте пластика, хочу освоить для себя вот эту тему, она мне очень интересна. У нас как бы ремонт не очень востребованный, но если он востребованный, то в принципе очень доходный. Итак, понеслась. Есть у меня вот такой чемоданчик. Это у меня для ремонта пластика использую тоже фюлин полимер. Посмотрел у ребят Андрей Шадринск и многие используют, говорят неплохо. Ну и вот прикупил себе тоже материала, скажем так для ремонта бамперов. У нас, правда, ремонт не так востребованный, как в России. Но бывают, иной раз заскакивают такие редкие меткие бампера, которые стоят и по 1000, а то и больше евро. Да? Такая же машинка. Все тут покупал. Единственное, была проблема небольшая. Но, как оказалось, без проблем. Мне с Германией удобнее оплачивать PayPal да, материалы. Вот. Но на сайте Filling Полимер у них не было оплаты с помощью PayPal, но и мне посоветовали связаться с технологом Александром. Вот, после чего, как бы, вопрос был быстро решен. Дали мне реквизиты PayPal, я тут же заплатил, выслали мне посылку, получил в течение двух недель, в принципе, быстро, нормально. Начинаем с изучения маркировки. ПП и ПДМ, Где-то я видел обозначение, сейчас попробую найти. Вот. Вот Технология требует снятия оксидной пленки. Окей. Евгений настойчиво скоблит поверхностный слой прутка. А вот перед выборкой фаски для укладки фюлина лучше сначала пройти жалом паяльника и сформировать канавку, из которой фреза не будет выскальзывать. Чем точнее жалом паяльника обозначим трещину, тем равномернее обеспечим большую площадь контакта прутка с обеими сторонами порыва. Хотя на видео мы и не наблюдаем такую проблему. Очевидно, что фреза новая и острая грани не позволяет ее удерживать и без канавки Но вскоре грани затупятся и удержать фрезу точно над порывом будет проблематично Напомню, что для проведения теста на адгезию также необходимо делать углубление в детали Чтобы мы понимали реальную прочность соединения Разумеется, в этом случае площадь контакта будет больше и как следствие шов крепче Смотрим на ошибку еще неудобнее получается, но мы не отчаиваемся, мы стараемся. Евгений, преимущество упаковки филенополимер в практичности. До 10 метров аккуратно уложены рабочей поверхностью наружу, благодаря чему пруток как бы сам укладывается в шов. При работе не остается огрызков и весь неиспользованный материал можно повторно уложить в коробку. Работая с бампером, вы можете протянуть пруток в любое удобное отверстие, и он не будет перекручиваться. Даже опытные мастера не всегда прогревают свариваемые детали обратно поступательными движениями. Но вы, Евгений, с этим справились на отлично. А вот стреловидный срез не сделали. Ну все, вот выбрали канавочку, тест сделали, пробуем. Блин, не очень удобно, конечно, снимать и... Снимать и паять, но попробую. Сразу говорю, я не профессионал в этом деле, да, поэтому тоже учусь. Спутим руку дальше, наверное. Фюлин, заточенный клином, даже после нагрева будет лучше зацепляться за ремонтируемую деталь. Соблюдайте технологию, упрощайте себе работу. Уважаемый Евгений, уважаемые мастера, отрезая пруток канцелярским ножом, вы можете хоть и незначительно, но надорвать кончик филина, что утратит его адгезию. Для этого рекомендую воспользоваться кусачками. Для права стороны Евгений делает фаску фрезой, чтобы материал плотнее лег и зацепился за края порыва и за филин с лицевой стороны. Как только вы увидите ярко-синий контур, углубляться больше не нужно. Такой порыв будет сродни клепочному соединению. Да, вот тут вот что-то продавил очень сильно туда и у нас вылезло внаружу. Чуть-чуть. Ладно, давайте тогда, наверное, сразу еще в этом месте наплавим. Стоп-стоп-стоп! Внимание! Друзья, это очень частая ошибка новичков. Допуская деформацию шва или детали, недопустимо сразу еще в этом месте наплавлять. Подождите, обязательно дайте возможность остыть этому фрагменту. Нетерпеливость приведет к еще большей деформации, поскольку сердцевина присадочного прутка будет более упругой, а ремонтируемая поверхность уже податливо-мягкой. Друзья, нужно признать, ошибки в работе Евгении все же есть. Но они незначительные и не системные. Я призываю вас также наиболее полно придерживаться технологии сварки пластиков Fulin Polymer. Внутрянку мы ничего делать с ней не будем. Замки ставить не надо. Вроде бы, насколько я знаю, трещины не выходят у нас наружу. Поэтому так оставим. Ну Держится нормально, все хорошо. В завершении напомню, что материалами на полимер можно ремонтировать помимо бамперов из полипропилена, также большое количество мотопластика, пластика корпусы из стекла фар и фонарей, пластиковые бачки радиаторов и много чего еще. Дружное сообщество профессионалов помогут в выборе необходимого материала и способа его применения на площадке группы ВКонтакте. Ссылку оставлю в описании. Я же с вами прощаюсь. А далее Евгений с коллегой обсуждают преимущества систем восстановления пластика и дает им свою оценку. Вот, сейчас я вам покажу, чем мы пользуемся тут-то, да. Есть у нас вот, вот такой вот чемоданчик. Это специально для ремонта пластика, да, от фирмы Питек. Тоже очень хороший чемодан, да. Вот, можем открыть, показать. Это у нас что? Это у нас специальная очиститель специальный это прайма для клея но ну, сейчас в данный момент мы используем тоже виртовский ну а так идет у него два разных да один быстрый другой долгий или как он там да, да, да. ну как то так да вот есть такая сетка укрепляющая ну в принципе все это теперь стало не актуально наверное да вот ну не знаю, пару слов. Твое мнение, как оно? Ну я думаю, что это вариант очень хороший, потому что клею с ним быстро работать можно, если маленькие. Повреждения, да? Да, да, В очень быстро сделать это можно а если что-то большое то надо но ну, я оставляю в основном на ночь просыхать клей а, видишь а, но ну, все равно да она хоть и быстро но все да, равно надо подсохнуть да, ему ну, да, я для сам себя люблю подольше его поддержать ага. я посмотрел как у нас получилось запаять и считаю это отличный вариант для такого ремонта когда человек сам должен этот ремонт оплачивать ну да у нас вот друзья как все многие знают, да, в Германии очень, как сказать, все привязано к страховкам. Поэтому, если страховая не платит, то есть кто-то сам по своей вине куда-то влетел, да, и приходится деньги отдавать своего кармана, то ремонт очень дорогостоящий, да. И поэтому вот как бюджетный вариант в таком случае, когда страховая не платит, это просто, ну просто, просто изумительный ремонт получается. И намного качества лучше, чем клей клей мы не можем ее как бы нагружать уже сильно до да, деталь не, не поэтому не. она лопнет да ну а вот это у нас в принципе сама пайка пластика она уже будет держаться конечно в разы лучше чем клей да ну и тем самым клиент экономит очень много денег скажем так вот к примеру насчет этого бампера он стоит где-то в районе 700 евро да у нас фейслифт uh, 211 -го. но он идет грунтованный уже да по-моему да, он, он правда идет грунтованный но тем не менее его опять же надо и красить все это да, новое а если у вас где-то какое-то незначительное повреждение можно просто также подпаять и локально уже немножечко красить тем самым на краске время экономишь да ну вот так вот пару слов о двух системах двух ремонтных системах по пластику ну думаю будем использовать теперь да да я тоже думаю считаю хороший вариант